Привет. Привет. Привет, ребятки. Привет, Римочка. Сейчас буквально минутки-две подождем, чтобы присоединились. Я вам сейчас покажу новое чудо. Мне же мало кошек. У меня сын старший. Четыре дня, говорит, около школы кошка ходила. Вот ее никто не взял, а этому надо было притащить ее домой обязательно. Такая маленькая-маленькая. Она вроде бы не совсем котенок, но прям совсем. Эй! Вот, вот какая. Какая веслоухая, глаза огромные. Шабутная такая. <свят> так. Сегодня у нас тема с вами будет про автономию. Если какие-то есть вопросы, задавайте. И я бы хотела ответить на вопрос. Мне <свят> достаточно много написали сообщений в деревне. Хорошенько окошечко. Ага. Очень много написали сообщений в директ м -м, про гипноз. Можно ли выйти на автономию, на неедение через гипноз? Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Еще минуточку. Хорошо, давайте еще минуточку. Все, все. Да, у нас запустилось угу. Запустились еще два эфира Сразу же одновременно на два канала На мой канал и на канал Школы автономии Если кому-то удобно смотреть эфир Не в, в инстаграме А на ютубе То, пожалуйста, тоже можете смотреть Это уже как вам удобнее будет Давай потише. Ремочка, спасибо. Люди бегут. Ко мне. мне очень приятно, что вы смотрите. Значит, интересно. И буду продолжать в том же роде. Пока будет вам интересно, буду, буду вещать. Да, да, мне подтвердили. YouTube как раз на моем канале и на школе на YouTube, да. Поэтому как, как удобно, кому как удобно, те, пожалуйста, могут смотреть. Потому что мне писала женщина, говорит, неудобно ей смотреть на Инстаграме, потому что зрение плохое, а у нее YouTube канал подключен к телевизору. Вот, поэтому говорит, мне было бы там удобнее, пожалуйста, как вам удобно, так и делайте. Вот сейчас я тоже в сторис скинула у нас такая осень просто настолько чудесная еще все в листьях еще пока в желто-зеленых и вот это вот когда вечером катаешься я только, только только сейчас с велика приехала сразу же пока ехала мне сын сделал ледяную ванну потому что после велосипеда прям не знаю у меня такое сейчас состояние просто горю но может быть еще потому что, все равно, как ни крути, ребят Как бы ни говорили, что чистки Они через месяц заканчиваются Чистых дней там И ты уже становишься кристально чистым Я не знаю, у меня не так У меня периодически чистки вылазят И сейчас у меня а, закончилась Очередная какая-то вот Очередной мой какой-то Кризис моего организма То есть у меня с ребятами Проходил марафон сегодня У нас последний день я не знаю, я их просто отпускать никуда не хочу. <смех> вот. и эм, там у меня Рима написала, что говорит прямо уже ком в горле. И я, видимо, так это прочувствовала, то есть есть такое, есть такие моменты, когда начинаешь чувствовать очень сильно на себе, чтобы ощутить, что там происходит у другого человека. И я, видимо, так четко прочувствовала в себе, что у меня на следующий день тоже заболело горло. Но у меня очень хорошо, мне на, на этом этапе помогает гвоздика. Я прям взяла четыре палочки, и, но у меня она рассасывалась, наверное, часов 5. То есть она мне очень долго. На следующий день у меня пошли сопли, я не знаю, откуда они пошли, но тем не менее сопли, потом у меня начался кашель, потом я начала отвратительно себя просто чувствовать. Я, ну, два дня у меня просто... И мы не хотим уходить от тебя. Ну, Рим, ты на следующий марафон какого? 14 числа у нас начинается марафон по депивации сна. Я там ребят погоняю. А в этот раз они мне будут делать две практики. Но мы вместе с ними будем делать две практики. В тот марафон одну делали. А сегодня в этот марафон я добавлю, добавлю еще одну. Вот. И мы с ними еще прорисуем состояние до мысли. Это такое прекрасное состояние когда ты себя в любой момент сможешь отлавливать здесь и сейчас при этом не теряя цель к которой ты идешь это очень важно вот и после того как у меня был кашель и вот прям такое состояние причем когда я болею я не могу спать вообще. Я могу полежать, я могу ничего не делать, я могу лежать с закрытыми глазами, но спать я в сон меня не выбрасывает в этих состояниях, когда я болею вообще, то есть сколько бы я ни болела. И сегодня опять утром, думаю, ну, что ж такое-то, с ребенком съездила на английский и думаю, ну все, как бы прям состояние какое-то никакое. Думаю, пойду, я полежу все-таки. Вот я легла. Это было такое состояние, вот у меня давно уже такого не было. Какое-то все время ровное, ровное, ровное было. А потом я легла, и у меня такое ощущение, что я вот как это, как в какой-то, как в облаках каких-то. Знаете, вот может быть, помните такое состояние, может быть, оно у многих бывает, когда засыпаешь, особенно маленький, и когда ты падаешь с кровати, там такое, так, ух! И тебя аж этот, и это, подскакиваешь, из сна вылезаешь сразу же, такой оп. И вот я легла, и у меня такой состояние, только оно такое легкое, и вот такое, с замиранием. И я вот с таким замиранием, вот в это вот, прям словила это состояние, оно такое кайфовое. И я с этим замиранием пролежала, ну, наверное, минут 20. И я встала вообще как огурец, как будто бы я эти три дня вообще не болела. То есть у меня... Мне, вот он, оно разом как-то. Я пока не понимаю, как вот настолько вот организм наш работает. Но это просто... Ну, для меня это до сих пор как-то шедеврально пока еще Поэтому, конечно, классное состояние. Вот сейчас вот я приехала с велосипеда, прям у меня, у меня такое ощущение, что я иду, а за мной прям пар идет Мне ребенок налил в ванну ледяной воды и... Таким удовольствием завтра, наверное, поеду купаться. ну Темно, когда будет, чтобы люди не подумали, что там какой-то ненормальный человек опять в воду полез. И с удовольствием, конечно же, завтра покупаюсь. Если поеду не одна купаться, то вам сниму. Если поеду одна, то будет очень неудобно. Если присоединяйтесь, кто захочет покупаться, то тоже за компанию будет вот и про автономию. Меня э, задавали вопрос, ну, наверное, уже я не знаю, откуда он пошел, но буквально за несколько дней э, мне достаточно много, то есть я не настолько известная личность, чтобы мне задавались столько вопросов, но здесь просто у меня как бы много вопросов про гипноз. Откуда они появились, я не понимаю. Как вы относитесь к гипнозу, к автономии, выхода на автономию, к выходу на неедение через гипноз? И все такие вопросы в этом роде. Я только с моря приехала, купалась, друзья, какая ты молодец, класс. Возможно, сделаем в новогодние каникулы какой-нибудь типа выездного ретрита. Возможно, где-нибудь у, у Римочки там сделаем какое-нибудь помещение, снимем, подготовимся. И в новогодние каникулы я возьму детишек и с удовольствием на несколько дней съездим и сделаем выездной ретрит. А в эти каникулы, в осенние, ребят, я лечу в Екатеринбург ну буквально на 2-3 дня. То есть ненадолго, потому что у нас же живность здесь. И я с удовольствием встречусь, то есть у меня девочка уже, я, наверное, завтра сделаю сторис, или сегодня, если успею, или завтра, я сделаю сторис с ее аккаунтом, и вы ей напишите, кто из Екатеринбурга, либо близлежащий, кто захочет приехать, и чтобы она организовала. Он будет без, безоплатный, просто я с удовольствием с вами пообщаюсь. Но, единственное, если она. Если, если смогут снять только какую-то платное помещение, то, скорее всего, там нужно будет либо как-то задонатить. но я, это, я как бы в это не лезу, уж простите меня, я просто с удовольствием с вами поболтаю. А она уже тогда ответит на все вопросы, и, может быть, кто-то поможет в организации, чтобы мы с вами где-то посидели несколько часиков и пообщались. Возможно, снимем это тоже на камеру, но это не, дол не должно быть кафе, не из-за еды, а из-за того, что там просто музыка, и это будет не очень комфортно. Поэтому какое-нибудь помещение, любое там, самое главное, чтобы мы могли спокойно поговорить, я могла поотвечать на какие-то вопросы, будет клево. Вот. <сак> Сколько вы без еды и воды? Лен, я уже отвечала на этот вопрос, отвечала миллион раз, поэтому я, я не хочу сейчас на него отвечать, объясню почему. Потому что чем больше я на него отвечаю, тем больше мне пишут люди в директ, и мне, мне начинают скидывать фотографии, когда там просто такая, так, так, так тело съедено голодом. И они мне говорят, а вы до такого доходили, вот вы столько вот не кушаете, я вот тоже решила идти или решила идти по вашим стопам, как мне вот, на, как, когда у меня начнет набираться вес. Ребят, именно поэтому в своих марафонах мы с ребятами прокачиваем голову. Это первостепенно. Когда вы отказываетесь от еды, не прокачав голову, вы уходите на голод. И ваш организм сначала идет в голоде, он идет облегчение каких-нибудь симптомов, излечение каких-либо болезней. А после этого, если у вас, у вас голова не догонит это состояние, если вы начнете себя специально через силу воли загонять, потому что кто-то же идет, кто-то же смог, значит, и я смогу, у вас начинается не очень хорошая ситуация в ваших внутренних органах, потому что это голод. Голод – это иные состояния, это иное состояние, но никак не… Оно никак не соприкасается с автономией. Это другое. Вопросы про Кипну, скорее всего, пошли после эфира с новым спикером на Полстар. Имя девушки не помню только. А, возможно. Вот. И а, про... По-моему, Леночка задала да, вопрос, сколько... Да, Леночка, сколько без еды и без воды. Я Уже у меня был эфир. Я говорила, что я с того времени не выходила. То есть у меня был арбуз. Когда у меня... Была температура, держалась под 43 дня, и на начало четвертого съела арбуз, чтобы остановить эту чистку. Я вас ничего не знаю, только зашла, сколько вы без еды и воды. У нас С 14 марта этого года. Потом у меня было, я пробовала виноград, у нас виноград во дворе растет. Я пробовала виноград, но я его не проглотила, то есть ни корочку, ничего, только сок. Вот, и у меня было за это время, ну, где-то, наверное, недели, неделю назад, недели две назад, недели две назад я откусила грушу, тоже домашняя груша, и очень-очень долго ее жевала, то есть переживал до такой степени, что вот она просто, когда пережевываешь очень-очень долго фрукт во рту, то он у тебя полностью растворяется в ротовой полости, и ты уже просто сглатываешь вот эту вот обогащенную слюну. Вот у меня еще такое было... С грушей. Это был не тот момент, что я хотела поесть, что мне хотелось груши, а когда мне все больше и больше начинаются вопросы: а что будет делать, если от наступит такая ситуация, что вам нужно будет поесть? Может быть, вы вообще умрете, или вот вы там вот я объясняю, Лен, зачем. Или вы что там делаете, что будете делать, если кто-то поест, у него что-то будет с желудком? И меня этот вопрос стал как-то вот. Постоянно я стала о нем думать и думаю надо наверное все-таки проверить на себе, что будет если вот такая ситуация получится после стольких после такого продолжительного количества времени. Но это понятно, что это нужно. Зачем поела грушу, Лен? Я рассказываю, зачем я ела грушу. Может быть там с опозданием идет слушайте, сейчас я расскажу, зачем поела грушу. Понятно, что пельмени после длительных чистых дней их не нужно кушать. Но это, ну, это опасно для вашего организма. А груша, мне именно нужно было понять, какой результат будет а, с моим организмом, что мне даст эта груша, как я буду себя чувствовать. И когда она у меня полностью растворилась в полости рта, когда я полностью уже потихонечку сглатывал эту слюну, то есть я вот этот вот кусочек груши, вот я его когда покажувала, я его, наверное, ну, минут 40, то есть это очень длительное время было. И у меня, у меня после этой груши у меня не было, что я заболела, у меня не было состояния, что я как в каком-то коматозе, у меня не было тяжести в животе. То есть, может быть, потому что это не кусками было, потому что это вот так длительно было. Просто я поняла, что для меня на этом на этом этапе для меня эта груша не дает столько эмоций. Для меня эта груша не дает какого-то а, как, какого-то ино, иного чувства, не как вот я раньше ее. То есть это просто была просто груша, просто эксперимент. И все. Поэтому вот как-то вот так вот. Светлана без фильтров еще красивее. Ребят, я сегодня с фильтром, потому что я только, я вся растрепанная, я только с велосипеда, я только вылезла с ледяной воды, и у меня еще даже волосы мокрые, я вот в домашнем сижу, поэтому мне захотелось быть чуть-чуть для вас покрасивее. Понятно, спасибо, вы молодец, я сразу пиню, наверное. У меня такие же были состояния, когда у меня были заходы на сухие дни, ну там например там, на 10, на 20 дней, когда что-то ешь, то тебя выводит из этого состояния и у тебя да такое как, как состояние похмелья и причем оно как физически, так эмоционально, морально такое состояние. Но это еда, там немножечко по-другому. Когда вы выходите сухих дней, вы начинаете либо кушать, либо пить, то есть вы начинаете, запускать полностью пищевод, а здесь я ее как бы рассосала, и вот эту слюну сглотнула, то есть я почувствовала этот вкус, я поняла, что я не, не умру, что желудок, он все равно... Мы, у, нас, у нас желудок полностью не останавливается, ребят, нет такого, что когда вы не кушаете, у нас кто-то, я слышала, что говорит, у нас полностью ссыхается желудок, и он останавливается. Нет, у нас просто не для еды желудок, мы же глотаем, это же... Слюна у нас тоже проходит полностью через весь пищеварительный тракт. Он у нас не останавливается, он у нас до своих естественных размеров ужимается, именно поэтому у нас плоские животики становятся. Именно поэтому, когда это естественное физиологичное состояние, когда весь желудочек он уменьшается, потому что если нам нужно промять печеночку, если нам нужно поджелудочную железу сделать какой-то массаж, чтобы мы не через жир там подкапывались через эти ребра. У нас оно все практически здесь <свят> видно, вот и мы спокойно можем это уже не не выминать вот эти вот все наши внутренние органы, чтобы они потом в результате куда-нибудь сдвинулись, а потом их еще нужно на место ставить, потому что мы понимаем, что они начинают болеть. а здесь мы уже можем какие-то лайт сделать, чтобы там что-то промять, чтобы... то было Прокажите свой живот сбоку. Лен, давайте вы все-таки самые лучшие результаты они будут у вас, не у меня. У меня канал не о том, какая у меня фигура. Именно поэтому вы в моем инстаграме никогда не видите голой попы. Никогда не видите меня там в купальнике в каких-нибудь позах. Никогда не видите что-то такого, потому что именно. Мой аккаунт, он рассчитан на, на голову, не на физическое тело. То есть понятно, что физическое тело, у меня нет жировых отложений, я так скажу. У меня самая обычная нормальная фигура. Есть фигуры красивее, есть некрасивее. Но я все таки предпочитаю, чтобы меня ассоциировали именно с тем, что я, что я говорю, что у меня в голове, чтобы я могла людям показывать, их путь открывать им глаза на то, что у них уже есть. Не на то, что я там придумала и что я такая мега умная. А это у вас все в себе. Я просто помогаю вам открыться. Поэтому мое тело вам вообще ничего не даст. Там какой-то вопрос был сейчас. А, понятно, спасибо, вы молодец. Так, это я говорила. Спасибо, что красивая, красивая, уникальная, зачем поела грушу, хорошо выглядите, спасибо. Гипноз, кстати, не постоянен, его нужно постоянно обновлять, и только около 20-20% людей гипнабельны. Да, ребят, про гипноз. У нас очень многие люди, это, ну, от этого уже никуда не деться, наверное. У вас есть предвидение будущего? Когда вы научитесь жить настоящим, то вам предвидение будущего не нужно будет. О чем разговор? Разговор о том, что разговор об автономии, автономном образе жизни и насколько это актуально перейти в автономию после гипнотических сеансов. Во-первых, да, у нас люди подвергаются гипнозу всего 20-25%. Это я могу сказать как психолог, как психоаналитик. Я изучала и, и гипноз, в том числе я тоже изучала, естественно, потому что у меня такая профессия. И получается так, смотрите, когда, во-первых, я, правда, может быть, кто-то знает, но я не знаю ни одного человека, который длительное время находится без еды и без воды, который это время находится после гипнотического состояния. Вот, именно поэтому я к нему сначала так отнеслась, к этой информации абсолютно спокойно, пока не начали закидывать вопросами. Смотрите, если вопросами... Так, сейчас секундочку поотвечаю на вопросы, сейчас я быстренько это расскажу про гипноз. Просто свое мнение. Оно не факт, что оно истинно верно, это просто мое мнение. Во-первых... Не нужно путать гипноз и транс, это абсолютно два разных вещи, две разные вещи. Человек под гипнозом, когда находится именно под гипнозом, то его вводят в гипноз. Но чтобы ввести его в гипноз и перевести на автономию, человек, который его вводит в гипнотическое состояние, он в первое, первым делом должен знать, что такое автономия. Иначе он ему никак не может дать ту установку, в которой он должен находиться, не ощутив это сам. Это первый момент. Если человек кушает, то он не сможет никогда вывести человека на некушание. Второе. Гипноз, он действует определенное количество времени. То есть человек все время под гипнозом быть не может. Если уж он и попал под этот гипноз, то он не может постоянно быть в гипнозе. В трансе человек может находиться длительное время, но с транса человека после транса, если он в, транс, в этом состоянии, в состоянии транса, что в состоянии гипноза, что в состоянии транса, как только человек выходит из гипнотического состояния, все, что ему говорили, у него это обнуляется. То, то же самое и транс. Когда человека выводят из транса, то все, что ему говорили, это все автоматически обнуляется. Вы можете открыть просто даже любой, ну, YouTube канал просто сделать запрос, что делают люди под гипнозом. То есть любой человек может стать, ну, выйти на сцену, например, да, либо прийти к какому-нибудь гипнологу, который великолепный гипнолог, и он ему скажет, вводит его в легкий гипнотический транс и говорит: ты пикасса, или там кто-нибудь другой, неважно, там великий художник, ты великолепно рисуешь, рисуй. Он берет кисть и он рисует так, что не отличить практически от живой картины. И это действительно так. Но как только он вышел из этого транса, как только он вышел из гипнотического состояния, все, он эту кисточку берет, и у него каляка-маляка, все, у него, у него обнулилось полностью. Поэтому, ребят, никогда не ищите а, вот этих вот волшебных таблеток. Это мое мнение. Я. Если бы даже мне сказали, что ты бы хотела вот так вот попробовать, честно, нет. Во-первых, если каждый человек, который уже начинает общаться на иных вибрациях, он четко понимает, что каждый человек, который присутствует в его жизни, он закручивается в его энергии, и тот, оба человека закручиваются в энергии друг друга. И ты должен быть настолько цельным, чтобы не подвергаться иной энергетике, чтобы твоя энергетика всегда сохранялась, и ты мог делиться, не брать от кого-то, не вампирить другую энергию. Потому что когда мы вампирим чужую энергию, почему нам всегда плохо? Это как с водой, которая не наша. Когда мы берем чужую энергию, нам ее нужно сначала трансформировать под свои личные, индивидуальные волны. И только после этого она станет нашей. Но пока мы ее трансформируем, мы всю эту энергию просто в хлам убиваем. И нам нужно опять и опять и опять кого-то, как вот этот вот таким вот шарлатанским языком я назову, хорошо вам Именно поэтому, когда вы цельный, когда к вам уже не прикос... просто так не залезть, вы тогда только можете отдавать вы тогда можете наполняться и постоянно отдавать, и когда вы отдаете, вы начинаете и у вас вот этот круговорот идет, и только тогда вы становитесь истинно цельным, и тогда вы становитесь просто вот таким вот бомбической энергией, то есть это вы начинаете чувствовать себя вот этим сгустом, сгустком энергии, который, ко, которым и вам хорошо от этого, и окружающим хорошо от этого. Но и как только вы мало того, что вы можете запустить какую-то энергетику в свое поле чужую которая ну не факт что она будет вам благоприятно на вас действовать. так вы еще и гипнолога хотите запустить в свою голову и не факт какой-то гипнолог и не факт как он будет да, и не факт как он будет на вас действовать и не факт после чего вы выйдете из этого гипнотического состояния потому как по. Пост... Из гипнотического состояния, из трансового состояния нас выводит какой-либо какой код, какое-либо кодовое слово, кодовый щелчок, кодовое движение. И если даже вас как-то там запрограммировали, как мне одна девушка писала, говорит, а вот мою вот там подругу, подруги, подруги, но маму, ее за, э, загипнотизировал какой-то там доктор, прям вообще замечательный. Сказал ей не жрать и она стала очень мало есть но ну, как бы не есть совсем и очень мало есть ребят это тоже очень большие две разницы это во первых потому что когда если вас гипнолог вводит в состояние вне еды он либо он должен быть истинным автономом чтобы он четко понимал в какое состояние вас вести иным если он хоть что-то кушает он состояние автономии никогда вам не может дать даже на время он вам может дать состояние вне еды, это состояние голода. Как будет ваш организм вести себя в состоянии голода? Это уже другой вопрос. И если вы будете понимать, что вы уже истощены полностью, а у вас это состояние действует, даже если возьмем, если это так, где вы будете его искать, что вы будете с этим делать? Но это настолько глубокие вопросы, поэтому... Прежде чем решаться на такие глубинные шаги, всегда задавайтесь вопросом, насколько вы к этому готовы, все ли вы обдумали. Это, конечно же, принимать решение только вам, и, возможно, это, это какой-то шаг будущего. Я пока этого не вижу, поэтому я ответить на этот вопрос не могу. Я вам высказала свое мнение. Сейчас немножечко почитаю. Светлана, чем дальше иду в этом направлении, понимаю, что вообще ничего утверждать нельзя точно. Так, ваши дети кушают, мои дети кушают, да. Мне относи, мнение относительно всех вещей стирается. Обнуляется, да, важность уходит. Автономия это реальность или фантазия? Пробуйте посмотрите, что для вас автономия это реальность или фантазия? Еще раз повторюсь: ребят, автономия это не жизнь без еды и воды. Автономия это в первую очередь состояние, это в первую очередь состояние. Вы можете на малом количестве еды словить это состояние. Вы можете на малом, редком, мало редко едении. Вы можете убра убрать еду на какой-то период. Может быть, я не могу сказать, что на всю жизнь, потому что вся жизнь это настолько много, поэтому как оно повернется, не знаю. И когда кто-нибудь спрашивает, я рассказываю свою реальность вам, просто свою, как она будет, ляжет эта реальность на вас или нет, я не могу дать за это какую-то гарантию. Поэтому если вы будете пробовать и прочувствуете эти состояния, класс, поделитесь. мне, Если я могу принести вам какую-то информацию информативную, которой вы можете воспользоваться, которая вас к чему-то продвинет, к каким-то новым состояниям, новым ощущениям, к новому качеству вашей жизни, то мне это приятно. Именно за этим я с вами общаюсь. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы что-то потребляете в себя, на себя, от чего ушли? В себя, вот я рассказала в начале эфира, что... Практически ничего, на себя на себя я принимаю душ с щадящими средствами, от чего ушли, к чему пришла, я могу сказать. Я пришла к удивительному состоянию, которым все время делюсь и готова рассказывать про них очень глубоко рассказывать про эти состояния в марафонах, чтобы люди могли точно так же себе себя начать чувствовать, себя начать узнавать, начать видеть, что нас окружает. Не просто потому, что нам это сказали, навязали и вот сказали, вот это вот так вот, вот это вот так вот. А когда вы начинаете чувствовать это в другом ощущении, то оно иное, оно по-другому. А я стараюсь людей перевести с мона на стерео, если простым языком. И когда у меня это получается, то я очень радуюсь за это. Мне правда очень приятно. А Это точно реальность, но все по-разному дается. Мне сложно, не могу выйти в, в это состояние. Все у тебя получится. А? Сегодня да, я эфир закончу, и мы потом поговорим, хорошо? Сходим. Ура. А это положи. Так, на какой день после, после первого сохода в сухие дни выровнялось состояние? Как долго оно у вас длилось? Ребят, я уже очень много говорила, что я к этому состоянию, я не сразу же пришла. У меня эфир пишет. Я к этому состоянию, во-первых, я 8 лет назад я перешла на сыроедение. У меня были срывы на сыроедении. Я возвращалась к варенке, я возвращалась даже к мясу. Я об этом говорю, у меня очень много информации на моем канале на YouTube. Если интересно, можете посмотреть, там прям по названиям будет очень четко. Там можете маленькие ролики посмотреть, чтобы было очень понятно. И когда я начала уже глубоко практиковать, входить в глубокие практики, в длительные практики, то это началось примерно три года назад. Вот. То есть у меня не сразу, у меня... Я когда-то когда могла заходить только на сутки, когда только на трое суток. Бывало, что на вторые сутки очень часто и очень долго у меня было, были такие состояния, что у меня была о, слабость, прям очень сильная слабость. Она была и физическая. Мне ничего не хочет было делать. Меня раздражали мои близкие люди. Мне все время казалось, что они что-то там стул не так подвинули. Сказали не то, тупить начали, что-нибудь еще, и прям все, вот такая вот дергана. Состояний было очень много разных. В состоянии были и выпадали волосы, и э, отслаивались ногти. И м, было состояние, на четвертый день обычно приходит, когда чистится кровь, ты, ну, если ты еще спишь, да, утром просыпаешься, и у тебя все тело вот в таких вот синяках кровопоттеках. Причем тело, вот, вот у меня, например, очень, там спина вот такая вот, прям в таких синяках была. Я сначала не понимала вообще, откуда это, как, как за, такое ощущение, что меня просто ночью пинали. И это у многих такое бывает, это когда кровь начинает чиститься, вот так вот она, прям, видимо, капиллярчики лопаются и вот вытекают, как синячки. Но она очень быстро проходит, буквально такие глубокие, большие, такие обширные синяки у меня прошли буквально за два дня. Потом у меня было состояние, состояние, когда у меня все тело начало чесаться. Чесаться так, оно было у меня жутко сухое, и я понимала, что если я залезала в воду, как бы даже если смыть, то я после него выходила, и у меня еще больше. У меня как кожа, как пергамент была тонкая, натянутая. Это было такое нервозное состояние, я ничего не могла поделать. Как только я начинала мазать каким-нибудь кремом или а, маслом тела, то я прям чувствовала, как у меня закупориваются, закупориваются вся, а, все поры. И мне от этого становилось еще тяжелее, пока я не нашла для себя единственный правильный вариант. Причем я его вспомнила уже, видимо, в таком состоянии, когда мне уже так было жутко. Я уже была такая вся расчесанная. А, ребят, очень рекомендую. Лавровый лист он снимает э, очень сильно аллергические реакции. Это, это начали вот эти вот токсины выходить через кожу. Кожа же у нас самый такой большой орган, через который поступает все внутри, и также и снаружи все выходит. И э, у меня уже, ну, у меня уже такая достаточно сильная была. Вот я, я уже третий день чесалась, я уже не спать не могла ничего. Вот у меня прям такое было. Я заварила такой ядреный-ядреный настой лаврового листа и посидела в теплой ванне. Как только я посидела в теплой ванне, я вышла вообще другим человеком. Я вышла и вырубилась вообще, по-моему, я спала часов 10. Мне было так хорошо, то есть он снял вот эту всю аллергическую реакцию. И на следующий день я вышла из сухих дней, я попила точно так же раствор, заварила лавровый лист в баночке, но только, ребят... На пол-литра не больше трех пяти листочков лаврового листа. Иначе вы потом будете бегать в туалет, тоже не совсем приятко, при, приятное ощущение. Вот, поэтому всегда все в меру, все обязательно в меру. Не надо никуда ни про запас, ни про чего. И лавровый лист очень хорошо снимает все от, вот эти вот, если вот у вас есть отеки на фоне на фоне аллергических реакций любые аллергические реакции любые вот эти вот высыпания вот если, если чесаться начинает но ну, ни, ни у одной меня начинает чесаться именно на сухих днях кожа вот так вот она стягивается и все и я лавровым листом себя вытащила и, но у меня больше такого не повторялось то есть для меня видимо это было так вот достаточно было и этого мне хватило вот еще про какое состояние вспомнила Гипноз – это всегда эксперимент, нужно это понимать точно. В мире столько много лжи, в нашей жизни, в вашей жизни присутствует ложь. Я могу сказать абсолютно точно, что я настала в этом состоянии настолько самодостаточная, что я могу позволить тебе в любом месте, в любом состоянии сказать правду. Для меня это очень... Важно, и для меня это для меня это образ жизни. Я понимаю, что чем больше я говорю правду, тем, чем, тем сильнее я становлюсь. Бывают такие ситуации, где правда просто не актуальна. И, и Они бывают, но в этих они у меня бывают в жизни, я могу просто на пальцах перечислить, но в этих ситуациях я никогда не лгу. Я, могу, я тогда себе позволяю просто не говорить, просто отмолчаться. Вот. Но лжи в моей жизни, она отсутствует. То есть она от меня отпаливается вообще моментально. У меня даже, у меня даже дети перестали лгать. У меня даже дети, если что-то там не договаривают, я вижу по их... ну Как бы я уже чиститываю детей. Я вижу по их глазам, и они немножечко пожмутся, пожмутся и уже начинают говорить. То есть мы с ними обсуждаем, мы с ними очень много разговариваем. И... Ложь в нашей жизни, она практически полностью отсутствует. А как только она начала отваливаться, ложь от меня очень много людей отвалилась, действительно отвалилась, которые мне были даже близки. Но не всегда, потому что они такие лживые были, а потому что не каждый готов, во-первых, принимать эту правду, которая есть, и не каждый готов жить с этой правдой постоянно. То есть если люди у нас могут правду принимать очень дозированно, они приняли эту правду, если ты их завтра опять накрываешь этой же правдой, которая еще в этом устояться не может, то не всегда это корректно, и они начинают закрываться от тебя, то есть это закрытие происходит на бессознательном уровне даже больше, то есть они перестают как-то ходить, они начинают, когда с тобой разговаривать, они начинают нервничать, потому что понимают, что ты им сейчас скажешь, не то, что они хотели бы услышать, и к этому тоже нужно привыкать, с этим нужно привыкать жить, с правдой нужно привыкать жить. Это одна из самых больших работ, которая происходит а, вот в этом состоянии. Потому что мы себя, ребят, не знаем, мы себе, мы даже не то что мы кому-то врём, мы в себе, в первую очередь, врем очень много. И когда мы начинаем перед собой открываться, а, мы сначала себя не принимаем, у нас сначала стадия непринятия, нет, это не я, что-то что мне в голову лезет. Потом мы начинаем принимать, и нам становится очень больно, мы можем впасть прямо в депрессию, такую достаточно глубокую. И после того, как мы впали, чем глубже депрессия, тем больше мы опускаемся на дно, тем тверже мы становимся на это дно. И после этого, когда мы уже опустились на, вот в эту депрессию, если мы продолжаем работать над собой, если мы продолжаем жить в правде с самим собой, то мы тогда очень четко и очень сильно начинаем отталкиваться от этого дна. И после этого, когда мы выплываем уже наружу, мы становимся иным человеком, мы как будто бы переродились. У нас идет внутреннее перерождение. И вот в этой правде перед самим собой, вот тогда для нас открываются новые стадии а всего, что происходит вокруг нас, просто играет другими красками. И все больше и больше при, получается, что приходят вот эти вот состояния, которые а, которые говорят о состоянии осознанности. Оно приходит только в состоянии правды, когда ты начинаешь говорить правду самому себе, когда ты начинаешь себя открывать истинного. Так как это возможно, в принципе, ничего не есть и не пить, э, несколько... Э, так, как? Это возможно, в принципе, ничего не есть и не пить несколько месяцев? ребят, это возможно. Есть даже официальные э, утверждения, точно так же на YouTube-канале, они официальные, они от э, клиник, но, к сожалению, пока не от наших клиник, не от российских, а от зарубежных клиник, от нескольких есть, да, действительно такие заключения, что человек может... В течение длительного количества времени ничего не кушать и ничего не пить длительное время это которое я считаю больше двух лет вообще без еды без воды полностью это официально доказано светлана как не отвлекается все что вы говорите благодарю делитесь спасибо большое я с удовольствием с вами делюсь постоянно у нас ребят вообще у нас идут эфиры каждый день то есть у нас редко где вообще эфира не идут. То есть у нас получается воскресенье идет эфир в 19.00 на школе автономии, там мы раскрываем тему. А как раз мы вот в э, это, которое воскресенье будет, мы раскроем тему обмана. Мне девочка задала великолепный вопрос, и мы его обязательно раскроем, тему обмана. Как вы относитесь, когда вы чувствуете, что вам в глаза стоят и вас, и вас обманывают, обманывают в том числе и на деньги. Как вообще это? А ты понимаешь, что человек тебя стоит, просто нагло обманывает. Вот это у нас будет тема следующего эфира. То есть в воскресенье у нас на а, страничке «Школа автономии» идет прямой эфир. Но в том числе и дублируется, естественно, на два канала. На мой канал и на «Школу автономии». По вторникам у нас сейчас будет с 10 тем эфир. А, тоже по темам точно так же на YouTube-канале дублируется. По четвергам у нас идет эфир в зуме и на автополстаре, сразу же на два канала идет прямой эфир. А получается понедельник, среда, пятница и суббота у нас идет болталка в закрытом клубе. То есть в закрытом клубе у нас ребята, потому что не каждый человек может себе позволить идти на... На марафон. То есть не у всех есть финансовые возможности пойти на марафон, где я открываю более глубокие вещи. Не у всех есть финансовая возможность пойти, сделать себе консультацию, которую бы они хотели. Но чтобы я могла максимально большому количеству людей все таки помочь, и чтобы это было не в ущерб моей семье, чтобы не было такого, что я постоянно сижу в соцсетях, и чтобы мои дети меня не видели, чтобы это, чтобы я могла просто, если этим заниматься, то не ходить еще на дополнительную работу, то я сделала еще закрытый клуб в Инстаграме, там у нас э, в месяц 500 рублей всего, 500 рублей, я думаю, что это посильно, и там получается у нас три-три-четыре раза в неделю у нас идет э, вот такие вот прямые эфиры, где мы отвечаем на вопросы, там у нас есть сыроедное меню сейчас начинаем, там у нас каждую неделю будет Ночь депривации. Мы будем в эту ночь депривации, как правило, что-то прорисовывать, там, либо еще какие-то практики делать. То есть, кто mm. не может себе позволить иных вот таких вот, то, пожалуйста, для вас есть альтернатива. То есть, я, насколько я могу вот отдаться и помочь по своей по... в этом материальном мире, да, настолько я с вами делюсь, как бы. Но мои ресурсы, они тоже как бы не всеграничны, не всеобъемлющие, поэтому вот пока так. Поэтому присоединяйтесь. Кто куда может, присоединяйтесь. Не есть, не спать можно, уверен в этом. Для этого должно быть чистое тело внутри, чистые мысли, а вот без дыхания можно жить, интересно. Я не могу вам пока сказать однозначно, я вам могу сказать, что... Дыхание, оно замедляется, это точно, оно становится поверхностным. И я могу сказать... Секунду. У меня через 10 минут эфир закончится, я тебе перезвоню, хорошо? Угу. Оно становится поверхностным, и я могу сказать, что... Например, вот если бывают такие моменты, что вот я, например, еду на велосипеде вот такую длительную высокую горку, я могу его приостановить. Я точно знаю, что какое-то время без дыхания можно жить. Я знаю людей, которые спокойно могут жить без дыхания 24 часа. Это действительно так. Можно ли жить постоянно без дыхания? Но, возможно, знаете, как это... Я пока не утверждаю, это пока только мои догадки, потому что я знаю, что дыхание, оно становится иным. Я пока думаю, что, возможно, человеку, ему не нужно постоянно дышать. Возможно, это, знаете, вот как рыбки бывают, из воды вылазят, там кислорода вдохнуть, и дальше начинают плавать, заниматься спокойно своими делами. Возможно, и человек как-то также к этому потом придет. Но я утверждать пока не буду. То есть я это на себе еще не испытала то, что оно э, дыхание становится иным, это абсолютно точно, но каким иным пока, на, насколько это долго вот, отказ от дыхания может быть, я пока не могу сказать. Э, лю, Люмин Светлана, мой опыт сухих дней закончился обмороком на четвертый день, до сих пор не восстановилась. Прошло полгода, значит, тело не принимает автономию. Нет, значит, вы, э, во-первых, вы, скорее всего, зашли неправильно на автономию. Заходить на автономию нужно не только э, с определенной физической подготовкой, э, но и моральной подготовкой тоже обязательно. То есть перед тем, как вы упали в обморок, скорее всего, вам тело уже дало какой-то сигнал, что как бы стопея. Мы с тобой не готовы идти дальше, давай выходить. Но вы его по каким-то причинам проигнорировали. Поэтому нужно быть очень внимательным к себе. И, ребят, если вы хотите выходить в сухие дни, нужно очень внимательно. У меня очень много бесплатной информации, очень много бесплатной информации на моем канале. Слушайте. Очень много других спикеров. Может быть, вам кто-то другой из спикеров взойдет. Может быть, там им будет тоже интересно. Слушайте, подбирайте, какая методика подойдет для вас. Но если вы не начнете слушать свое тело, то вы себя загоните, и вы вообще не сможете выйти ни на какие сухие дни. И вам, вам ваш мозг скажет, эй, куда, зачем, оно зачем надо, смотри, как ты себя плохо чувствуешь. Поэтому нет, ребят, это нужно.. К этому нужно все равно очень серьезно относиться. Это не том, что вот вышел и все вот другие выходят, и я тоже, вы индивидуальный, вы другой, вы таких, как вы, больше нет. И, возможно, вам подойдет то, что я говорю, а возможно, другое подойдет не факт. Но это в любом случае вы должны быть готовыми. Поэтому нужно смотреть, как вы заходили, после чего вы захотели, почему вы решили. И чет на четвертый день закончился обмороком то есть, ну, вам тело все равно давало себе знать, все равно оно давало вам какой-то сигнал, который вы точно проигнорировали. Попробуйте сделать рефлексию э, того состояния, и посмотреть откуда это все началось света приходит к тебе приходит знания, информация свыше или ты много экспериментировала и через практику поняла когда лавровый лист а когда гвоздика ребят я много экспериментировала и некоторые вещи они приходят сами мы живем в библиотеке просто умеем мы пользоваться или нет и оно приходит все осознанно неосознанно то есть лавровый лист это я когда у меня был младший старший ребенок еще маленький у него у него была какая-то аллергическая реакция он все время делал коточки расчесывал и расчесывал очень сильно нам не мог идти какой врач помочь нам уже вплоть до того что когда нам выписали гормональные мази и я выписала эту гормональную, сходила и выкупила эту гормональную мазь. И когда я вот эту вот инструкцию открыла, а там такая портянка огроменная, и там практически, наверное, процентов 70 этой портянки занимали, что может быть, какие побочные реакции на эту мазь. Я тогда поняла, что я никогда этой мазью не намажу ребенка, А он у меня уже вот просто, у него такие вот коросты были, огроменный, он плакал, он не мог, в него подмокали, то есть уже до такой степени. Я нашла великолепное, я прорыла весь интернет, я такая усердная, и я нашла, что на оливковое масло, на стакан оливкового масла, его ставишь в какой-нибудь емкости, как только оно начинает закипать, стакан оливкового масла, Туда высыпаешь пачку, просто которая пачка продается в магазине, туда высыпаешь пачку лаврового листа, и на медленном-медленном э, огоньке оно томится еще минут 15. После этого, как только оно остынет, это масло, оно пропитывается полностью этим лавровым листом, и начинаете все опрелости деткам, себе какие-то проблемные места, э, лежачим вашим родственникам, если не дай бог у кого-то есть там мамы, бабушки, какие-то близкие люди, которые уже не ходят, и вот от этих пролежней уже ничего не помогает, то вот этим вот маслицем мажете буквально два дня. То есть у нас такие сильные были вот эти коросты, буквально два дня, и все проходит. Именно отсюда я узнала про лавровый лист, я просто вспомнила. А что касаемо гвоздики, я никогда не знала, я никогда не слышала про гвоздику, но я как-то ходила по магазину, и у меня было такое жуткое состояние, у меня был такой сушняк, что у меня даже зубы слепались. Они, у меня такое ощущение было, что у меня между зубами какая-то жвачка. Это было такое отвратительное состояние, у меня были впалые глаза. У меня было такое высохшее лицо, у меня было такое состояние... Э, я, я, не, я эту корзину за собой тащила вот по магазину, у меня аж прям вот так вот меня все передергивало, Но я понимала, что я не хочу есть. Но было жуткое состояние сушняка, причем я осознавала, что я даже пить не хочу, но я хотела убрать как-то эту сушняк. И я, когда проходила мимо приправ, и я прочитала, увидела гвоздику, и меня как ошарашила, Меня прям, ребят, меня аж прям затрясло. Я, я никогда не пробовала гвоздику вообще ни в чем, мне кажется. Я ее схватила, тут же открыла ее, не доходя до кассы, и вот эту палочку взяла. Но я ее прям жевала, жевала, жевала, то есть я еще не знала, что ее можно просто рассасывать. Я ее жевала, жевала, пока она меня не разживала. Я уже к кассе подходила полностью с онемевшим лицом, с счастливыми глазами. Я понимала, что меня отпустила, и вот гвоздика так пришла. Если мы говорим про какие-то болезни, то у меня бывают очень часто на консультациях либо люди, когда меня спрашивают про какую-то болезнь, оно приходит не в том, что ко мне, я как, как будто бы я как труба. Я, если меня человек спросил, значит, он мне дал разрешение с ним поговорить на эту тему. И я как будто бы, если простыми словами, я как будто бы начинаю чувствовать, что у него есть. Не то, что он мне говорит. Очень часто мы говорим не то, что чувствуем. Мы не, мы не всегда осознаем то, что мы чувствуем. И я как будто бы погружаюсь в него. И я эту информацию, как только погрузилась в него, а эта информация дается не мне, эта информация дается ему, она не для меня. И я ему эту информацию, которая есть в нем, я ему ее говорю. То есть я могу через пять минут меня могут спросить там кто-то другой, там что-то с ним, о чем разговариваю, а я не вспомню. И это как бы не склероз, это не моя информация, она во мне не остается. Это действительно так. Так. Как сейчас э, можно жить без лжи? Это ведь правда парадигма мира. Не, э, не проживешь э, не все готовы к правде. Да, не все, поэтому именно я очень часто некоторые моменты просто элементарно замалчиваю, потому что не, не всегда это готово, но, но врать это не хочу, неинтересно. Умный ум делает всякие вещи, чтобы, нас, чтобы нам не позволить получение состояния Творца. Да, получение, но мы же все сотворцы, мы сотворяем все. И мы это все равно все видим. Я думаю, что, Рим, ты после вчерашней лекции, ребята, абсолютно четко поняли, чем больше мы будем вот этих вот абсолютно простых вещей, которые лежат на поверхности, если мы их больше и больше будем открывать то мы все больше и больше будем пребывать в этом состоянии, мы будем просто понимать, что такое-то кайф. Ребятки, последние вопросы, у нас опять заканчивается время. Я рада, что есть люди, совершенные тело способные, на невероятные. Я тоже рада встрече с тобой. Спасибо, Римочка. Так, сон – это просто привычка. Сон – это немножко другое состояние, это немножко другие вибрации, но на состояние без сна вы можете выйти, когда вы... Когда вы понимаете, что, что когда вы уже смотрите не из тела, а на тело, тогда вы можете уже в осознанные вот эти практики входить, которые без сна. Они иные, то есть это не просто не спать, это не просто вы какой-то какой промежуток времени у себя убрали сон и ходите в таком состоянии, не понимаете, для чего вам это состояние. Вот. Но я ребятам обязательно покажу. Вот у нас 14 числа начинается марафон по депривации сна. И мы будем две такие хорошие практики с ребятами сделаем, которые они поймут, что такое состояние вне сна. Это иное состояние, когда ты можешь принимать а, волновые вибрации, а, именно информационную энергетику принимать своим телом, не на уровне головы, а на уровне тела когда ты можешь не просто слышать ушами, а когда ты можешь каждый звук, каждый запах, каждый цвет воспринимать на уровне тела. Это иное состояние, это ни с чем не сравнивое. И это очень хорошо, эту практику делать именно в состоянии вне сна, когда ты находишься в иной, в иной временной плотности. Блин, на сухих кто себя плохо чувствует, а на питании, что абсолютно все себя их прекрасно чувствуют, не травятся продуктами. Да, ну просто для нас это уже становится норма. От денег готовы отказаться? Что для тебя деньги? Для меня деньги – это средство для существования в этом материальном мире. Я от денег не готова отказываться. У меня есть дети, за которых, за которых я в ответе, которые не... Они обязаны быть такими же людьми без еды, как и я. У них есть свой путь, и они, я принимаю их путь, и они могут идти самостоятельно своим путем. В дальнейшем отказаться, либо не отказаться. У нас есть школы, где они учатся, и за школы там тоже какие-то определенные споры, как все знают, нужно собирать. Они у меня ходят на дополнительные занятия, которые стоят обязательно денежных средств. Они у меня ходят в спорт, и там нужно как минимум форма, она стоит денег. И дети у меня голыми не привыкли ходить, они хотят одежду. И мы живем в социуме, я не готова детей своих одевать с чужого плеча, просто потому что я такая вся божественная, и я готова обходиться без денег. Деньги – это энергия. Если вы отказываетесь от этой энергии, в этой сублимации – то потом не надо говорить, что почему у вас не складывается то или то. Если вы перекрываете хотя бы один канал, который данным этим материальным миром, то не факт, что у вас все остальное будет идти в гармонии. Про деньги это отдельная тема. Если хотите, мы сделаем эфир, но чуть попозже. О, привет, Русик, ты что-то... Блин, ты опоздал немножко. Семье привет, рада тебя видеть, Руслан. Вот, поэтому... Ребят, время закончилось. Я вас всех благодарю. Вас все с каждым разом все больше и больше. Если мне очень приятно, что вам интересно то, о чем я говорю. Я буду обязательно с вами делиться своими мыслями. Приходите на марафоны, если кто-то хочет глубже. Если у кого кто-то хочет прийти в закрытый клуб, приходите в закрытый клуб. Вся информация есть в топлинке на моей страничке, в шапке профиля. Я вам всем очень благодарна. Спасибо, что были со мной. Всех обнимаю.